Друзья, всем привет! Мы с вами на финишной прямой, до Нового года осталось совсем немного времени, и, соответственно, туроператоры тоже готовятся к этому, и у нас с вами классные есть новости и, конечно же, полезные советы в этом голосовом о том, когда покупать Таиланд и вообще, что сейчас происходит, какая ситуация. Итак, друзья, у нас на сегодняшний момент э, туроператоры разогнались и начали устанавливать много-много рейсов. Соответственно, у нас сейчас, помимо Аэрофлота в Таиланд, мы сейчас говорим про Таиланд, поставили еще дополнительные рейсы азура -эр. То есть у нас увеличилось количество городов до 15 регионов, соответственно, у нас увеличивается частота рейсов. И если раньше там было 2-3 раза в неделю, то из Москвы сейчас будут даже ежедневные рейсы на Таиланд. А это говорит о том, что спрос, соответственно, на новогодние праздники и все эти дни будет закрываться. Но в свою очередь это говорит еще о том, что когда увеличивается количество предложений, то в то же время начинает падать цена. Она начнет падать именно в тот момент, когда спрос будет удовлетворен, и, соответственно, после этого или в моменты низкого спроса начинается, соответственно, снижение цены. Вот как раз об этом мы сейчас с вами, друзья, разберем. Итак, друзья, когда покупать Таиланд? Во-первых, Таиланд в декабре будет самый выгодный. Сейчас многие, кто наблюдают, уже видят понижение цен. Это происходит не потому, что там что-то, да, потому что я знаю, как многие рассуждают, типа, а, я подожду, там все равно все упадет. Это происходит ежегодно, каждый год, в одно и то же время, как в том кино, да. Просто это периоды низкого спроса. Декабрь всегда, всегда, соответственно, с датами вылета и прилета, точнее, до нового года, он всегда дешевеет. Всегда абсолютно по всем направлениям, ну и исключением Таиланд здесь не будет. Потому что сейчас тоже есть многие туры, которые сильно падают в цене. А почему это происходит? Потому что все люди уже отдохнули на ноябрьских праздниках и теперь готовятся к Новому году. Кто-то еще закрывает свой год рабочий, еще не понимая, да, и планирует там прийти за туром в числах 20 декабря, как обычно это бывает, 25, 27. Поэтому самые дорогие даты, самый высокий э, спрос будет на даты там с 25 по 31, естественно, вылеты. Это будет самый высокий спрос. Дальше вторая волна людей, которые так и не смогли улететь в конце года, они отпразднуют 31 декабря, первого проснутся, скажут, все, летим 2 да, и, соответственно, вторая волна людей, они могут быть как и заранее, так и, соответственно, в этот период. Поэтому все те новогодние дни, можно сказать, до 15 числа, это все повышенный спрос. И, в принципе, неважно по цене, улетите вы 25 декабря или 2 января, по большому счету, стоимость авиаперевозки у туроператоров, она, естественно, будет выше, соответственно, и на регулярных рейсах. Поэтому те, кто планирует, соответственно, новогодние праздники провести на море, я настоятельно рекомендую все-таки построить свои планы чуть раньше. да, Конечно, уже время все ближе и ближе. Если не было раньше возможности, постарайтесь все-таки как бы до, не дотягивать за 1-2 дня до вылета, чтобы потом не покупать по высокой цене. А самое главное, друзья, что еще многие отели будут недоступны уже к бронированию. Останется то, что останется, как говорится. то что отели не резиновые. Ну и, соответственно, идем к следующим нашим... Периодом это январь, то есть после новогодних праздников, а так как мы видим, что полетную программу расширили, рейсы никто снимать не будет, они будут установлены, их нужно будет дальше загружать. И, соответственно, период падения спроса это вторая половина января. Соответственно, до 31 января возврат и с 15 вылет вот в этом промежутке будут самые низкие цены. В принципе, они уже гораздо ниже, чем новогодние, естественно. Они сейчас примерно на уровне декабря, но при этом они еще упадут. Могут падать, они будут плавать, там не будет такого, что все поголовно рухнули, какие-то отели просто кончатся, опять же, какие-то останутся, вот, и здесь надо будет ловить. Соответственно, что касается февраля и марта, потому что не поступали эти запросы, здесь я поясню. Ситуация следующая, февраль и март это самый повышенный спрос по Таиланду, потому что это, во-первых, как бы, скажем такие последние два месяца сезона, дальше уже как бы начинается потихоньку не сезон с апреля. Май месяца, период пониженного спроса, там у нас уже и Турция вступают в силу, да, все уже хотят на Средиземное море, а не лететь в сезон дождей там и так далее. Поэтому февраль и март самые загруженные месяца в Таиланде были всегда. То же самое касается других направлений азиатских, можете посмотреть, те же самые Мальдивы, даже сейчас для открытия аэрофлот там стоят а сейчас и, например, на март просто совершенно две разные цены. Вот, поэтому цены будут высокими. Вопрос, будут ли они ниже все равно, чем сейчас, это, конечно, вопрос открытый. Все, естественно, зависит от загрузки рейсов. Но, так или иначе, туроператоры на февраль и на март месяца постараются заработать. Там и школьные каникулы, там и 8 марта, и 23 февраля, и для кого-то еще 14 февраля. Поэтому это все праздничные и, скажем, выходные даты. И поэтому туроператоры все равно захотят заработать на эти даты. И, скорее всего, цены они сильно скидывать не будут. А то, скорее всего, и будут поднимать Именно после Нового года Ну, а там уже, друзья, по ситуации Если эти рейсы все раскупят То, как бы, соответственно Цены еще, как говорится, будут вырастать Ну, все от динамики зависит А если перевозки все-таки будет большой Переизбыток, то в целом Могут немножко сделать корректировки по ценам И это может произойти В диапазонах всегда где-то за месяц До вылета, потому что оператору неинтересно Грузить в последний момент У них в среднем э, начинается ну, скажем, история по турам где-то за примерно там 3-4 недели динамика. Если они видят, что они за этот период времени не подгружают рейсы, они начинают что-то делать с ценой. Поэтому, если мы смотрим, грубо говоря, там 23 февраля, и не надо ждать как бы там 10 февраля, ничего особо не изменится. Уже будет понятно там в конце января, что делать с февральскими ценами, какие они будут. Вот, поэтому э, прям сто процентов, что они будут нише, как бы не факт, потому что, еще раз говорю, все хотят заработать, опять же, спрос все равно есть очень большой, неудовлетворенный, сейчас много людей еще слетает, не забудьте, приедут с восторженными эмоциями, другие люди за ними полетят, как бы в целом на Мальдивы сейчас уже не особо большой спрос, да, все хотят в Таиланд в Азию, опять же, большой отложенный спрос по Сибири, Дальнему Востоку, так что э, здесь, я бы как сказал, резюмируя по этой теме, что делать, чтобы вас не путать, если у вас даты тура жесткие, у вас есть определенные даты отпуска, там, на февраль, на март, конкретные даты, и в другие даты вы не можете. Я бы не смотрел как бы и не думал о том, что подешевеет или нет, выбирал бы сейчас под себя тот тур, который есть, и бронировал. Ну и пусть он подешевеет, то вы точно в дату угадали. А зато если как бы он подорожает, то соответственно вам уже будет некуда деваться, и вам придется либо не ехать, либо платить а, стоимость тура выше. Так что вот такая, друзья, картина у нас получается. Но в целом, в целом, еще раз хотел напомнить, что у нас есть всегда периоды пониженного, друзья, спроса. Потому что я знаю, что есть много людей, которые говорят, да вот не буду я слушать там никого. Я вот покупал когда-то там и выгода была у меня намного больше. Это всегда происходит только в периоды падения спроса. А он, еще раз напоминаю, это конец декабря, конец января, конец апреля, конец мая и 1 сентября, во все остальные даты горящих туров не бывает и еще один момент, друзья горящий тур это не за месяц, не за два не за две недели, горящий тур это обычно вылет завтра, ну край послезавтра и там выбор небольшой даже если вы сейчас подписаны, кто-то на мой телеграм-бот, он мониторит горящий тур и присылает конкретные варианты размещения на конкретную цену да, там есть провалы по цене, они конечно не, не в два раза, да, но достаточно серьезные бои, скидки, 30-40 действительно и там остается не так много мест Поэтому, опять же, еще один совет Если вы семья, два взрослых, два ребенка, например, или один ребенок Или у вас вообще еще больше компания собирается Искать горящий тур бессмысленно Потому что, как правило, горящий тур это одно, два, но максимум бывает три места максимум Поэтому горящих туров по априори в природе э, на большой состав за месяц до вылета не бывает Это все маркетинговые ходы, реклама и все в этом духе так что вот, друзья, постарался вам по максимуму эту историю разложить. Я всегда мониторю цены, смотрю. и никогда не делаю так, что если я вижу, что цена слишком высока, она может упасть. Я никогда не оформляю, даю какие-то рекомендации. Поэтому всегда можете ко мне обратиться. Я проконсультирую, объясню, сделаю подборку туров. Можете самостоятельно полазить на моем сайте, повыбирать, посмотреть. Если какие-то вопросы возникнут, написать. Мой WhatsApp внизу указан. Так что, друзья, спасибо большое, услышимся.